Всем здорово, чуваки! С вами, естественно, как всегда, Димасик. Сегодня мы играем на кексе, играем на этой казиношке. Поэтому сразу же лайкосик влепили под видосик. Подписку на канал оформили, 2 700 уже выпадает, и все. Просто у нас замечательно. Сегодня у нас депозит 10 тысяч рублей. Попробуем поднять 100 тысяч. Если все будет прекрасно идти, то и до 150 можем найти. В общем, ребят, сегодня я покажу способ заработка в интернете 2020. И э, способ реально рабочий. То есть заливайте небольшой, можете депозит, можете огромный сделать на... именно данную Казиноху и просто заходите на кекс Крутите слоты по 450 рублей До 20 тысяч э, И все у нас будет прекрасно Потом уже будем разбираться, что будем делать в дальнейшем Так, ну в общем, крутим слоты, конечно же И заработок в интернете 2020, я думаю, просто Просто сработает На ура Так, давайте Крутим, конечно же, слоты дальше 500 рублей, выпадает такое себе, если честно. Но я надеюсь на то, что реально будет получше выигрыши. И вообще мы можем, конечно же, повысить ставку, но э, мы можем сделать себе хуже этим. Поэтому просто раскрутим автомат пока по 450 рублей. Вообще, э, ну, можно раскручивать и по 9 рублей, может по 18, но я отлично решил 450 рублей сделать э, ставочку на раскрутку, чтобы, так сказать... Э, и выигрыши были более-менее, если выпадут. И так сказать, автомат себя почувствовал уже как бы получше, да? Ладно, крутим автомат, конечно же Дальше по 450 рублей, Надеюсь, у меня что-то хорошее И, ребят, наверное, я повышу ставку Потому что, ну, мне кажется Сейчас начнет уже дропаться что-то хорошее Поэтому 900 рублей заряжаем И десятку вылавлю, десятка есть Хорош, 12 даже кусков выпадает Вот, видите, в принципе, все работает Уже у нас двадцаточка на балансе есть Буквально за минутку времени Все у нас пока есть просто отличненько Смотрим, что будет дальше 1500, ну такой, если честно Смотрим, что будет дальше 300 рублей, ну такое опять Бонусная игра, хорош, бонуска есть Будем смотреть, чем не дропнется нам Хочется увидеть что-то хорошее Так x 3 есть Смотрим, что дальше И все, да? Колобок, хорош, выловили Так сказать, бонусную игру Вторую И, может быть, угадаем. Нет, к сожалению, волк этот сраный сидит. И, ладно, 2700 получаем, хоть сюда-сюда примем. И, в принципе, заработок в интернете 2020, я думаю, пойдет на ура у всех. И не только лишь у меня. Так, крутим, конечно же, дальше по 900 рублей. 5000 получаем, хороший. Ну, еще бонус как хорош. Ребят, ну, пока есть 900 рублей на кексе залетать прям просто отлично. Я по-другому сказать не могу. Так, давайте x1 э, Давайте среднее, наверное, откроем x2 Что тут будет? x3 Хорошо, ребят, может x4, кстати, выловим И Будет еще... Нет, все, к сожалению, дым валит С печки, э, ну, ребят 300 в принципе, неплохо, MaxBet Можем уже, в принципе, начинать раскручивать Потому что, реально, пока мы все идеально Еще 7000, хорошо, ребят, идем Реально, хорошо, еще 2000 Вот, мне сейчас нравится Как бы раскручивать автомат, потому что Реально дропаются офигенные вещи Еще два куска, ну, они... Еще выпадает, хорош, просто Джекпотик, такой небольшой, 20 кусков Славливаем, и... Будем, конечно же, ставить дальше пока КС-800 Ух ты, ёлки Аж, так сказать, горло пересохло от так сказать Да, так, L200, неплохо Смотрим, что будет дальше Бонуски нету, к сожалению Но я надеюсь, что будет что-то реально годное 6400, хорошо 60 тысяч уже на балансе ми, мы все у нас, в принципе, прекрасненько все, так скажем, чеки поки и заработок в интернете 2020 просто-просто рыба, пока не все э, остальные виды заработка. Так, э, x2, окей. Давайте средний откроем. Хорошо, еще x2. Ну, x4, наверное, уже бонус к это будет. Это естественно колобок, нифига себе, ребята. Еще на бонусную игру переходим в следующую. Так, давай сюда. Опять не угадываем. Вот хотел сюда, если честно, пикнуть, но э, взял левый кус, думаю. А вдруг? Давайте, наверное, 3600 поставим, будем уже больше и больше ускорять темп игры. Э, то есть сделали генерацию x2, и уже надеемся на бонусную игру. Еще одну хорошую смотрим, что мне дропнется, опять же. Так, но это уже бонуска на 3600, поэтому тут будет получше выигрыш x15, хорошо, вот прям идеально сделали, все, и может быть еще x5, еще, еще x5 x25, скорее всего будет бонуска, спокойно Нет, x20, окей, 134 тысячи имеем, ставим, конечно же, дальше, не раздумывая И надеюсь, что еще будет лучше дроп, чем в прошлых ставках, еще 8 тысяч И давайте, давайте, пожалуйста, 10 кусков, 10 кусков, 10 кусков остается нам и, я думал на этом можно будет закончить. Так, ну, слабенько, не залетела ставка. А тут тоже не залетает ставочка, поэтому как-то не особо. И все, залетело! Залетело, я даже не заметил. И еще одна 6000, то есть 12 выпадает. Ребята, что мы имеем? У нас в итоге вышло 186 тысяч, заработок в интернете 2020, реально рабочий способ, ребят Переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы, конечно же, и свою удачу Всем всего хорошего и удачной игры на кексе, пока-пока